привет друзья иду с магаза вот пакет у меня такой вот тяжелый я обгорел давайте вам покажу как я обгорел на работе обгорел я очень сильно так вот друзья я обгорел думаю видно а может и не видно но вам я не советую долго находиться на солнце по крайней мере на этой неделе но у меня по долгу работы мне приходится это делать, поскольку я работаю в полях. Я выложу видосик и покажу вам, где я, друзья. Так сильно обгорел. Он я в тапочках, в шортах. Смотрите. Давайте, друзья, пока до встречи, на связи, вернее, на связи.